Доброго времени суток, всем любителям видеоигр. С вами я, Займан, и сегодня мы прохождение такой игры, как Киберпанк. Обозреваем. Ну вы поняли. На э, чем мы закончили, я не помню. О, смотрите, Киана Ривс. А, все вспомнил. Мы, короче, дошли до какого-то клуба. Началась новая глава. И что именно делать будет дальше, я не знаю, как дальше будут разворачиваться события. Я думаю, будет все интересно, продолжим Вообще не помню, о чем мы остановились Любовь, как мотив называется, миссия Нам нужно выйти на сцену, каким-то металлистом Сейчас посмотрим, что здесь в комнате есть интересного так понял, взаимодействия никакого нету. То есть ничего наклацать я не могу. Выйти на сцену. Любовь как мотив задания одного блин но. А хочу они на меня смотрят? Че? Ты ч, девочка из-за звонка? А, это прическа модная такая. Все, я понял. Блин, а вот сейчас интересно. Это я, да, говорю? Я пришел, чтобы с вами попрощаться. я думал, он ствол достал. Прикиньте бы мне всего бы было. это все, я думал, какой-то концерт покажут. Ладно. Деньги это деньги. С ними, блядь, не шут. Же. Не поспоришь. поклониться ты тратишь жизнь на хуйню. Понимаешь? А что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Э -э, с тобой все нормально. Я бы поспорил. Блин, <sharp> футболку класную. Открыть, заперто. чем писать тогда открыть, если написано заперто? Это я, да? Сорян выйти наружу не надо же... не, ну, допустим смотрите я бы хотел посмотреть данный концерт мне кажется от первого лица было бы очень интересно смотреть как публика до да, зажигает там может какие-то ситуации бы там были знаете как на концертах там того же коржа ну типа драки бывают все дела там телочки подымают свою кофточку титьки показывают ну вот этого не хватало только что в этой миссии, когда я пошел на сцену. Я ж так понимаю, я пел, скорее всего, если я взял в руке гитару. Ну, плохо. Плохо, что на этом закончили. Жалко, что переключили следующую сцену. Ничего не добьешься. Я не ты, я иду до конца. Увидимся в следующей жизни, друг. А... О чем речь вообще идет? Что я ничего не добьюсь? Ты меня маринуешь там, что ли? Ха-ха, смешно. Иди сюда. Иди сюда. Да хрен с ней с группой. Для какая-то туха. Забей на все. Блин. Сделай сольный. На ну, себе такой сделал. Мудачок ты мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать. Че, гей, Давай. что ли? Увидимся в следующей жизни. Усы ему подкурил. Лях. Бестия Ты просто секс куда злишься. Я заказчик, я и решаю, когда опоздал. Не, пусть будет секс. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу киньет. Залезай, пока я не передумал. Привет, шайтан! Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно? Любовь как мотив. А что, сидя и ездить уже не модно, Да летать точнее. В Кинта взял акура кинул. Не ну сути Что это? А чё дома как будто с Майнкрафта я не понимаю. Это пушка? Подождут пока вертолет снизится. Скапиздец. Любовь как мотив, Глен. Новая эст-зона Я думаю, мне не нравится, как выглядит <laughs> Даже Москва-Сити намного лучше выглядит, чем дома в будущем Подождать, пока вертолет снизится Снизится, я так понял, мы на крышу, скорее всего, да? На какую-то... Да, скорее всего, на эту потому что даем вокруг нее. Ну, блин, такая высотка неплохая. Неплохая. Я так понимаю, это самое высокое да, здание вообще в городе. Смы... А, мы воевать будем. А я буду вообще стрелять, не? Э, ребят. Понимаю. А, то есть нормально, да, что я так... Может, я встать за пулемет, все, я понял. Кого у меня? Блин, мясо вообще, такое мясо. калибр такой себе можно либо калибр получше конечно взять либо типы слишком киберактивные и очень сложные купить вроде все хотя не понимаю как еще вертолет живет Он либо бронебойный подождать пока вертолет снизится но миссия остается той же чем мы не садимся я не всех убил, что А, можно было приближать. Вовремя. Взять сумку и выпрыгнуть. Мёрфи? Эдди а Мерфи? Джонни, Инглиш активирует Отдаем на волю гравитации. Бля, тёлочки, побежали. Побежали, телочки. Йоп, твою мать. А, это все кибер -эти. Я думал, это хоть кусочки людей Подключить. будут. Хотя вроде и люди есть, кровь есть. Не пойму. Это усовершенствованные люди. Понятно, в общем. Так, а что по стволам? Что все так плохо? Видео, как он пистолет вычагывает. Отключить питание. Отключить питание чего? А, пять штук чего-то нужно. следовать за Мюрфи. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Мне кошки... это напоминает фоль? фразу ä, Болта и Сони моей семейной пары в Папхлайте. Они тоже говорят какую-то фразу перефразируют и получается очень довольно таки смешно. На всех об и пошли. Времени нет. Боже. Кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз. Джонни, ты оторвался от реальности. А можно повоевать сегодня, нет? Огонь! Где? Я уже, честно говоря, отвык. Сейчас я попробую все клавиши. Что у нас на C? Ц пригнуться к Ctrl. А, Ctrl не отпуская. Так, ну ствол хороший, ствол Еще хороший, ствол потери! ваншотит. Это мне уже нравится. Че у них по оружию? Вот Давайте так! смотреть. Отлично! Хотя, правда, я в голову стрельнула, а лежат куски мяса почему-то. Тут вообще нога отвалена, я в голову ему дал, у него нога валяется. Ох уж, это физика. Что на этот раз отвалилось? Бля. Не знаю, мне кажется, чувствительностью надо поработать немножко. Почему я не попадаю? Это что было? Граната, отходи! Где? Я вообще шевелиться почему-то не могу. Мне как будто замедлили. А, это своя! О, вот это было мощево, реально. А Наконец-то по физике сработало. Хм. Трус? Чус? Кто трус? Блин? Кто трус? Поехали. Алю, поехали. Кабинет саббуфера. Кабинет саббуфера написано. Ну. А, эфта да Что надо жмать Разместить и активировать бомбу в лифте. А, -а, -а. Чё, так бы и сказал. Как там называлась бомба? С4. <свят> Дебил. У ну него одна дали. сумка с собой, наверное. Как Вам там называлась дай. наша бомба? си 4 Хае. Флешечка. Вы, Какие я еще бомбы знаю? Дымовая. дымовая. Дымовая бомба. Я не знаю, стоит ли настолько высоко подыматься но я лучше сделаю... а, -а. Мне надо выстрелить в механизм. Это еще, оказывается, и не дистанционная бомба. Мне еще, оказывается, стрелять надо. Правильно я понял? Или нет? Что стало? А, все, я понял. Не, не понял. А! Прогревайте Че? что такое Что это злужа такая блин на минималках конечно играть это такое я должен сделать еще кое-что мне нужна твоя помощь еще кое с чем так, это еще не все Надо я лучше сам я не подсети. хочу чтобы она не мешала она только отвлекает чувства ну ты ты ругаешься это все ради твоей да че ты что думать украсть Поиски вести тебе не понять меня дети смотрят У тебя 4 Ни секунды дольше мне 30 секунд хватит. Обожаю. Вообще насрать. А ч я не попадаю в голову? Совершить быструю атаку, это как? Ух ты. Понимаю. Почему они не убиваются? Быстрая атака вообще не работает в ближнем бою. Смысл тогда от нее вообще? Мне нравится потери. хоть текстуры. Текстуры хорошо пробиваются, это уже есть хорошо. Ну просто еще враги слабенькие. Это мне большой плюс. Хотя я играю на высоких уже настройках. В смысле, не настройках, а высоком уровне сложности. Ну, боже, я сегодня попаду. жесть вообще дайте мне хоть пушку нормально я иду а это стекла такие думаю это за текстурами любовь каким по подключиться доступа. к точке доступа Подключайся. каким образом а. блин у нее просто все так просто она ничего не объясняет классный ледокол Импортные? Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина без вопросов. Спасибо, Мерфи. Блин, Сейчас, на всякий нахер случай. мне нее, Википедия? Мать, моя киберженщина. Тут... мы в телевидении. Блин, шутки. Шутки от андроида. Мать моя киберженщина. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр найт тем более Эбуники, выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности. Зачем я это смотрю? Зачем? который наблюдает за событий у Арасака Арасака Тавасаки. И ч ⁇ на, на крышу, на крышу, женщина, где крыша? Да, блять, дверь. Бить. О, лифт. А, это не лифт. ⁇ п твою мать, нихай. Ну да, да, да, конечно. Давай с боссом поиграем. Чёрт, это Адам а, это Адам Смешер. Тогда это это меня дело Пиздаживаний, Джонни. Джонни. А я бабой теперь играю. Да я бабой да я играю. Подожди мне. Нет, Джонни играю. Я ни хера не понял. Я ни хера не понял. Меня сейчас валит. Какой-то этот, ну в смысле я теряю сознание от какого-то буая, который пришел с охраной Я думал, что переключаюсь на бабу, но я увидел татуировки Татуировки увидел именно Джонни И теперь я уже возле вертолета Я так понял, меня спасли То есть один кадр отлетел Они почему-то не показывают все, как оно происходит на самом деле Они почему-то показывают все кадрами Это плохо, это очень плохо сесть вертолет не просто интересно вот он меня вырубил да как дальше развитие событий пошло почему как я оказался на крыше и почему он снова меня вырубил мне это очень интересно Говорил, что я снова меня убивают Падрат Малевича. О. Это чё? О, Китаец, Китаец, Арасака. Ой, сейчас знаете, будет как м -м, предугадывать дальнейшее развитие событий. Я убиваю еще с медиков, а, выпрыгаю с машины. Немножко не угадал Попробуем еще раз Кем были твои сообщники? Медики. Как вы добыли взрывчатые вещества? Дай мне напарнику что-нибудь сказать А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Где? Давай, поболтай со мной А, типа плохой и хороший полицейский, да? Какой террористической организации вы принадлежите? Блин, как у меня ухо болит От наушников Как вы добыли взрывчатые вещества? Чувак, я химию учил в школе Все, отстань Я знаю этого деда Шеф вами недоволен Привет, дедуля Я тебя знаю А что за дед? А Это же с... его убили Его убили а Сын его убил, ты? нет? Это не он, разве? Которого сын убил Когда мы за стеклом сидели с этим С бугаиной И этот И его за стеклом убили Смотри-ка у меня получилось. О чем он? В этой башне погиб мой муж. насрать вообще. Это что Бывает участь страшнее смерти. Что ты делаешь, женщина? Убери это нахер. Ой, это ж трини, триники, Зе... Хотя не у нее хвостики есть. Зачем ты это сделал? насрал под стул Чтобы положить конец вашему безумию да ты будешь это убирать сучка какие люди лгут они лгут сами себе. короче этого типа мне придется переводить да это он ёб твою мать ли он выжил только у него бородавка появилась над бровью необычно говорят правду когда слушаешь мертвых учишься смирению Начинайте. Отправка. Отправка чего? Да. Ух, написано. И подойти к незнакомцу. Вот не люблю я упал вот этой матрицы путешествовать. Не мое это все. Ты что ли незнакомка? Не сюда. текаешь что так хорошо не ну хорошо хоть за знаками показывают куда идти а топ я тут на натуре заблудился вечный сон мини-миссия называется подойти к незнакомцу надо коснуться незнакомца А айташки она Ривс. а ты ты кто такой это нео Neo уже не тот Перезагрузка системы блин у нее вечно что-то перезагружается что-то докачивает перекачивает прошивка у него вечно слетает странная машина убрать и че уборщик что ли лист металла А, меня как хлам выкинули да как груда железа я понял убрать еще раз что у меня походу сил нету Убрать еще раз. Короче, система еще-то не в порядке. Блин, в какой-то игре. Я помню, где такое происходило. А, в Терминаторе. В Терминатор, когда я играл. То же самое происходило Кстати, на каких, наверное, настройках играю? Точно на минималках? Потому что Может же повторяться это все На средних Еще и высоких Ну, я вроде смотрю, на выходе не повторяется движение Не повторяются. Сейчас просто Странно происходит Типа якобы в голове с чипом вечный сон выбраться. Не, на самом деле мне я люблю типа катсцены да, вот эти все. Но мне нравится, когда есть свобода выбора. Где-то надо стрельнуть, где-то что-то куда-то перебежать. катсцены вообще это веселая штука. Ну, когда ты просто ползешь, когда ты просто нажимаешь W, это плохо. Секундочку, ребят, секундочку сейчас продолжу. Так, ребятки, мы продолжаем. Че тут у нас? Слушай, брат. Слушай. Как, как? Давай мы с тобой поговорим. Жестко. Жестко. Арасака mm. сама. Хм. Арасака сама. Миски воща. В Рим поедем. Ой. Помогите блять, помогите, блять! Помогите, а, блять! <с kamu> а что он сделал? А он походу на ногу надавил, да? Мне там рана была или что-то такое? Он на ногу надавил. Ляная уж, ёп, твою мать! Ты ж киборг, ёп, ёб... киборг! Ну тачка мне нравится. Чего за тачка? Прикиньте это, Лада, Лада в будущем! Прикиньте, Лады такие в будущем будут. Типа какая-нибудь 31-15. Пятнашка, да? Пятнашка в будущем вот так будет выглядеть в 1977 году. На автомате. На автомате. Или на ручнике, представьте. Не смешно. Квадрат Малевича. Сбой системы, но ну, я и не меня. удивлен. Мне нужна помощь. Кому именно? А схерали мне ему помогать? А, это я сказал, да? Что мне нужна помощь? Ты Его подстрелили что ли? Хер поймун, мне помогает или? Содовую, хочу содовую На. На. мне не нравится что очередями стреляет сейчас попробую режим поменять блин он только сейчас меня увидел серьезно Странно, я вроде стрелял-стрелял, а кп сильно, сильно отымается. По сути, я даже не убил ни одного. Что происходит? Я хочу попробовать по колесам, если здесь физика работает в например... Нихера на не работает, я понял. Это чё, овер? А, да, геймовер. А, да. В общем, надо сейчас пробовать не по колесам, а по телу стрелять. Может, глядишь что-то да получится. Ну давай, Малевич, рисуй свой квадрат черный быстрее. Я надеюсь, с транспорта сейчас миссия начнется. Да. Ты слышишь меня? Мне нужна помощь! Слышу. А, надо же еще вколоть его. Я что-то думал, что со второй сцены мы будем продолжать, но нет, продолжаем с первой. А в вроде бы нету. Так что нормально, играем, продолжаем на этих настройках. Так, вот сейчас надо стрелять прям жестко. Должно хпшки, я так понял, сбрасываются. Хотя я шкалу не вижу, не знаю откуда именно, где она показывает. А его и не могу, самое интересное, убить. может это по стелсу, по стелсу у меня так хпшки избавляются. ли я так убаю, тем что во второго не стрелял, я что-то не врублюсь, я знаю что здесь надо по нему сейчас жестко стрелять, странно сохранение происходит, Он, блин, стреляй, братан! Я думал, я улечу опять с моста. Что ты сказал? Ебой, ебой. Ля, ля. Ля, какой -то. Что ты делаешь? Что за терминатор, ёпт? Да ну нахуй. Блядь, тип мочит вообще Сдох, говорит, сейчас Ну, предатель Черт. Только бы не миссия провалена Да не, вроде что-то слышно <связать> Не, он какой-то жесткий, может это босс <связать> какой-то был? Что Не значит еще сила. раз? Да, бич. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь. Те, есть триперы. Да, есть парочку проституток, у которых можно их взять. Тебе один, два. Мы должны ехать к Прихожек, простите, Быстро. мне, пожалуйста, трипер Вам какой? Есть свежий, есть, да Виктор, нам поможет, вы хорошо держались Что Ты за Виктор? Я не помню такого Виктор, надо ехать к Виктору Логично Сами не доберемся Надо, чтобы нас туда отвезли Позвони кому-нибудь Маме? Позвонить Далаймен, сейчас наберу Почему вы меня не бросите? Ладно, ладно. А, это э, робот-машина. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны... <свят> Охренеть. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику мести. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Окей. Что ты делаешь? К тебе вроде как, ну, не знаю, Личный что мы так далеко уехали, штаб. что ли? Я Но тебе штекер в, в жопу лоб? ставлю. Между лимфоузлами под мышцы должны быть дополнительные нейропорты. Если, если я поврежу я вену, вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. И порт пойти и порт надо было телефон друг к другу прям прикладывать так, чтобы взаимосвязь надо. была. я не могу <coughs> мне надо отдохнуть это твоя кровь вместе давление падает это нейрогенный шок он умирает придется пилить затылочную кость другого пути нет да ну нахер риск, что... я, я узнаю, не хочу чтобы мне из меня андроида сделали у меня человечность еще осталась. сейчас тупо железом заменят и буду как этот кстати есть такой вариант развития событий что я сейчас подойду к зеркалу вижу что я оказывается киана Ривс. да может такое быть я уже подходил к зеркалу. А, я и есть Киана Ривс. Точно. Че, блять, происходит? Гираши 71-1. 7-7-5. Еще какая-то циферка. Че, блин, ну да, что-нибудь это сделать? Что за параша происходит? Кстати, это в начале игры такое же, да, происходит? самое начало игры. Только я не помню, в, в этой ситуации или как нет. Но тоже ты там лежишь. Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но... А Кирашиму этот выжил, да? То есть смотрю, он такой свежачок. Слышишь? Да. А -а -а. Клиника Виктора, ни хера, с у него чувствую? клиника своя есть. Сесть, со мной что-то не так. На бутылку сейчас сядем. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай пишим. Например, я вижу тебя. Очень шумно. Я остаю на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. Я орю. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. Для какой. А потом... Рама Только ты не Я подкладываю бомбу под Росака Тауэра. Было бы над чем смеяться. Меня убили. Найдсичи выглядел по-другому. Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Никак во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. Как это может быть? То есть у меня в голове террорист? Чего они несут? Какой террорист? То есть я вижу воспоминания другого человека. Как так получилось? Не знаю, как это произошло. А я новым типом играю сейчас. Или наоборот? Воспоминания другие, а тело того. А да был. да да, это новый тип, это новый тип. А воспоминания того Джонни, в мы играли. То есть Кианарив. Говори, первый раз вижу, что ты боишься. Говори. Биочип это.. Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум. Пару недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание он будет работать пока не получит контроль над твоим телом и тогда ты просто исчезнешь Ви, это важно ты меня слушаешь да конечно ты же меня починишь правда Ви. <дых> да я бы рад Ви, честное слово но это Р, Ви, ты меня починишь? Я бы быть. рад, Ви, но ты же, Ви, ты же понимаешь, что у меня почему Ви. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Коротко, коротко. Просто скажи, почему я умру. Вот ты говоришь, тебе осталось недолго, ты исчезнешь. С чего бы? Натуре. Докажи. Сейчас ствол достает. Тебя застрелил, правильно? Пуля повредила твой. твой мозг Это что? Что это Биотип такое? Прыжки? Реанимировал тебя, потом закоротил и начал погружать данные тебе в мозг. Он посчитал его пустой скорлупой, понимаешь, которую можно скопировать эндрамму другого человека. Пустой скорлупой. А я тогда где? Я живот. Ты да биочип не читатель. Биочип писатель. Голова у тебя болит, потому что он меняет нейронные структуры. Понимаешь, он убивает старые нейронные связи, чтобы создать новые. М -м -м. Чем а больше он ты жив живет, то, тем осталось, быстрее он будет терять память. И что мне теперь делать? Может просто его выдернуть? Это тот самый чип из рекламы. Вик, ты же всегда мне... Если не можешь меня спасти, ху... Вик. Если б я знал. Ты сказал как Карлсон. Мисти. Малыш? Что ты А это девка вот это что помогала по-моему, да? Ты слишком много хочешь. Девка. Дедули как Пойдем. Я отвезу тебя домой. Пойдем. Ой, чувствую сейчас по трахушкам ведет или нет интересно а в каком-то репаке в какой-то а версии потом... могут вырезать все элементы парнушки просто от хата качал и да мало ли может вырезали Потому что пока что я ничего Сон, такого не видел это маленькая прелюдия смерти Голограмму только видел. Может, я и не просыпался. Я же Блин, шу не с нами. Я не мог просто там сдохнуть. И как будто войс-сити где-то игра. Расслабься. Смотри: это твои таблетки. Омега-блокаторы принимают плана. -а -а -а. Они замедлят действие твоего чипа. А -а -а. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Знаете, как этот э... Морфеус Морфеус говорил Красная или синяя таблетка? Выбирай сам Лечь я устал, ты хочешь? Мне нужно лечь Нижичка. Что там за газета? Блин, а не может себе свитер Нормальный купить? Или это модно в 77-м году? Ребят, на будущее смотрите за модой, чтобы не выкидывайте вещи, которые у вас сейчас есть. То есть, мало ли, у вас сейчас есть рваные вещи, которые очень похожи на те, которые есть в игре. Вы их не выкидывайте, потому что в дальнейшем они будут стоить очень дорого и, сами понимаете, можно навариться на этом. Так что запоминайте все, что есть здесь в игре, запоминайте, не выкидывайте. Обещай мне, что поспишь Ты замечательная Ты очень хорошая мести Спасибо Отдыхай, Ви Сладких тебе снов Давай, пока Пока, пока, пока, пока. Уснуть Не, я посмотрю, как она уйдет, потом усну То мало ли Я ей не доверяю он напоследок не взглянула? Даже. На улице дождик идет. Прикольно. Под такую погодку и я спать люблю. Отсюда, ты понял. Это Джонни, да, в его голове, которым мы играли Я предыдущий? б твою мать. Ч это? А. Ч за привет? Мне надо покурить. Где у тебя курила? Блин, у меня шизофрения Ему вообще похер да что у него типа в голове а это кианари сказал что ему надо покурить все Я, я понял. не курю так пойди и купи мне всего одна нужна последняя да что это вообще за херня не понял ты блядь, кем себе возомнил отвали ты от меня Все, пообщались? Нихера. На кого ты работаешь, говори! Че? Че? Че? А, натуре, ли он соприкасается с ним. Взаимодействие есть. То есть, Её он боже. не просто призрак. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! А че плохого? Я думал, он наоборот обрадуется, что он может с внешним миром взаимодействовать. Он расстроился. Я получу контроль. Я найду да. как. Да ну нахера! Ты меня И вообще, что за кровь некрасивая такая? С что с Мне что-то же голова заболела. Принял лекарство. Кстати, головы. может, да, в натуре это из-за лекарства? Нет. Но лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Писюн в рот себе вставь. Я чувствую, как наше сознание соприкасаются.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 Он принял все-таки лекарство желаешь... Блин, что за графикой стало? Была ж вроде красивая Сейчас как-то такая себе Главное, чтобы двойных действий не было Все остальное мы переживем, я думаю, да? А, все, новый акт начался. Что-то первый был сильно короткий какой-то. Реально короткий. Так, тут лечь спать можно. Тут. Храма. Короче, сложное слово. Душ. Здесь же где-то оружку, да, можно? Документация боеприпасы для пистолета. Но это у меня есть. Открыть тайник. Что в тайнике? Оружка, оружко, оружко, оружко, оружка. оружка, оружка, оружка. Молод. Ну, в принципе, у меня четыре вида разных пушек. Я думаю, пусть они и остаются. Я их трогать не буду. Хотя нет, подожди, они в тайнике или у меня наличие? Сейчас я посмотрю. Блин, у меня почему-то один пистолет стоит. Одежды нет, я голый. Окей. О, вот это мне больше нравится штаны штаны одевать нельзя почему-то футболку нельзя короче мне нельзя одевать одежду либо быть перебинтованным либо голым оружие мне практически все забрали интересно я думаю вот этот пистолет скорее всего убрать и поставить давайте сделаем так сюда дробаш а вот сюда вот этот пистолет а стандартный я наверное все-таки уберу не нравится он мне так, у нас есть здесь прицелы. Вот что на штурмовуху поставить? Какой? В8 кристалл или типа коллиматора? Давайте коллиматор. В принципе, это ближний бой. Я думаю, он для взаимодействия больше подойдет. На дробаш. На дробаш ничего не надо. Ну, в принципе, все. Если шмотки я поставить не могу. А ну, как я в зеркале хоть выгляжу. А где зеркало? Где сортир Ладно, потом Короче, дальше все идет на миссию Надеть одежду и снаряжение дополнительное Поесть дополнительное Прочитать письма дополнительное Не знаю Че я могу поесть? Где жрачка тут вообще? Посидеть могу, съесть Это что? Большевик. Но это выпивка. Мне написано поесть, а не попить. Храма что-то. Так, ладно, сколько запись идет? 47 минут. В принципе, следующую миссию я уже выполнять, наверное, не буду. Поскольку это будет уже как новая миссия считаться. Мы, наверное, на этом закончим, ребят, да? И следующую миссию буду выполнять уже в следующей серии. Акт, в принципе, мы закончили. Сейчас, по-моему, второй или третий начался. И со следующей серии как раз мы начнем новый акт. Я думаю, мы выйдем, скорее всего, из квартиры. И начинается автоматически новая миссия. Так, ну что еще я могу сказать? Спасибо, ребят, за просмотр. Всем спасибо, оставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Любые, абсолютно любые комментарии пишите. Хоть напишите говняшко видео, хоть точечку поставьте. Ну хотя это я перебор говорю. Хотя бы от пяти слов. Любые. Можете даже обозвать меня. Ничего вам за это не будет. Все, всем пока. Всем спасибо.